Картофельное пюре – это популярный гарнир, который готовят во всех семьях, для детского или диетического питания пюре можно приготовить в менее калорийном варианте. Диетическое пюре является идеальным прикормом для маленьких детей или для тех, кто следит за своей фигурой, в него можно добавить немного сливочного масла. Делюсь рецептом, как приготовить диетическое картофельное пюре. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Картофель очистите, помойте и крупно нарежьте. Залейте картофель водой и поставьте греться. Доведите до кипения и немного посолите, варите 15-20 минут, до мягкости картофеля. Жидкость отварки картофеля слейте в отдельную посуду. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Затем картофель разомните толкушкой, доливая жидкость из отдельной посуды. Готовое пюре можно посыпать сушеной зеленью. Приятного аппетита! Подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов. Обещанный список ингредиентов. Картофель 1 килограмм, вода полтора литра, соль по вкусу, количество порций 4-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пусть вам сегодня повезет.